Привет, как увеличить продажи товаров или услуг с помощью видеомаркетинга? Все очень просто, если вы будете делать обзоры товаров, из расчета один обзор, один товар, ваша лояльная аудитория к вам обязательно подтянется. Если вы будете размещать это видео в карточках товара, карточка товара очень сильно усилит свои позиции. Если вы будете размещать видео на своем канале, либо на каналах своих партнеров, то по переходам к этому видео тоже будете получать целевой трафик и, соответственно, конвертировать своих посетителей, зрителей вашего видео в покупателей. Видео сейчас в тренде. Делайте обзоры товаров, отвечайте на вопросы посетителей при помощи видео, и видеомаркетинг будет работать на вас. Если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео, а также можете узнать больше по этим контактам. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.